К сожалению, из-за ситуации, которая сложилась сегодня в мире, в первую очередь, вот, возникла ситуация на Украине, где абсолютно правильное решение принял президент нашей страны. И медицинский вуз это поддерживает. В этой ситуации, конечно же, мы должны сделать все, чтобы наши вузы были островками стабильности, спокойствия, чтобы в вузах дальше продолжалась планомерная работа по подготовке высококвалифицированных кадров, чтобы научные связи, которые у нас есть с зарубежными вузами, они развивались, а у нас есть надежда на такое развитие событий. Наши студенты собрали более 240 тысяч рублей, и э, на эти средства э, адресно э, приобрели э, по заявкам э, тех, кто находится сегодня ну, вот, э, в ряде пунктов, я не буду их называть, временного пребывания, э, тапочки, тапочки. Э, жамки и так далее. Более 800 детей, вот, поэтому и кафедра педиатрического портфеля, и студенты-педиатры, старшекурсники и ординаторы, сегодня практически все занимаются в качестве волонтеров с этими детишками.